Нет. Снимаем на улице наши сумки Наши модели Хочу показать ну, очень крутые, бомбические Две сумки, которые пришли Они пришли по одной Так как сумки золотого дождя Все-таки Это массовое производство Но оно не настолько массовое Чтобы на каждом углу я могла встретить Девочку или женщину да, С похожей сумкой И мне это очень сильно нравится Это отличительная черта этой фабрики это очень круто, лично для меня, потому что мои, мои, мои внешние данные, мой облик, это мое дело. И для меня очень важно вкусно выглядеть. А вкусно, в моем понятии, это ну, не стандарт, не так, как все. Смотрите, какая красивая сумка. Ее почему-то называют жабры, потому что форма под этих подрезных, как жабры, здесь использована... Много цветов, золото, серый, черный лат, красивая горчица. Вот такое дно. Расстегивается она не совсем стандартно вот таким образом, вот так. А здесь внутри вот такой кармашек. Эко кожа в отделке, то есть получается она без подклада и вот такой вот ручка ремень, которая крепится на плечо. Конечно, эта сумка не для зимы. По той простой причине, что много дырочек. Но, честно скажу, это бомба. Очень красивая, очень стильная такая, знаете, и выглядит дорого. Еще пришла до новинка. Я увидела ее просто, не просто восхитилась, а чумела, такая вау! Смотрите, какой котик. Вот такой такой. Суперкод. Это вышивка с аппликацией. Сумка выполнена из нейлона. У нее очень интересно выполнена ручка. Смотрите, вот такие вот клепочки. Они снимаются, и мы получаем вот такую широкую ручку, которая очень удобно вешается на плечо, прям садится на само плечо. Подкрой, смотрите у него какой. Прям садится на плечо. Вот сюда. И она не сползает. У нее большой формат, это формат А4. Дно из акаузы, а вся она выполнена из нейлона. Нейлон, я показывала качество его в одном из видео. Скорее всего, ссылку оставлю вот здесь. Он не рвется, он стирается замечательно в стиральной машине. Порвать его, растянуть невозможно. А носится он просто, удивительно долго дольше, чем эко-коза. Это однозначно. Это как хороший брезент, как хороший текстиль. Вот такая вот здесь ручка двухцветная. Плотная-плотная стропа с карабинами. И Эта ручка крепится вот сюда. Эта ручка будет вам очень удобна. Ее можно будет повесить на плечо дополнительно, если не хочется нести вот за эту ручку. И что еще крутое в этой сумке, что мне нравится, ее можно взять в самолет. Она будет вам подружкой на каждый день при перелетах или переездах. За счет того, что она объемная, у нее широкие бока со складочкой, смотрите, ее можно наполнить до невероятных размеров. И, конечно, она подойдет для победы. Так что... Сумка? Победа! Крутая! Ребята, сумка бомбическая, она одна. Кстати, и по ценам. Эта сумка, по-моему, две с половиной, да? Да? По-моему, две с половиной. Размер ее напишу под видео ниже. А вот эта сумка 2,300, да? Не помнишь? ценник поменялся фабрика отгрузила нам цены мы завели их, но цен... ценники еще не печатали поэтому цены я оставлю ниже под видео размеры этих сумок в общем, вот такие красотки подписчикам канала скидка 10% поэтому обращайтесь мы очень любим вас звездочки и хотим, чтобы вы выглядели красиво не только в праздники и какие-то там определенные дни но каждый день, в будни будьте любимы Будьте желанны, будьте здоровы.